Oh, <laughs> boy. сон Если так надо Стань в лесу передом Можешь и садом В поисках способ В кармане причины В тронах в посох Меняя личины а Вроде по-глотски А только свиньи. Не нужен пункт прямой почете закон Субтитры делал Да не лес, да не лес, да не лес,